Нет предела ЧСВ. 10 звезд, которые зря считают себя талантливыми. И это не так. Представляем вашему вниманию список персон отечественного шоу-бизнеса, которым медные трубы оказались не по плечу. Александра Бортич. Несмотря на молодость и относительную свежесть, девушка уже давно превзошла в многих маститых шоуменов по части хайпа. Причины кроются в манерах и полном отсутствии воспитания, лишь подчеркивающих тот факт, что вчерашняя студентка оказалась актрисой лишь потому, что попала в нужные руки. Фигурально говоря, без обид. Значительные гонорары, высокий интерес и все возможности открытой богемной публики для совершенствования личности, но Бортич навсегда с девчонкой с района, что вызывает закономерное раздражение и скепсис. Анатолий Пашинин. Артистические качества этого человека отошли на второй план после того, как парень принял решение бросить отечественную сцену и сбежать на Украину. Правда, его там тоже приняли так себе. Работы не было, пришлось возвращаться, но российские зрители-коллеги не оценили многих критических высказываний Пашинина по поводу погибших на востоке Украины русских журналистов и политической оценки ситуации в регионе в целом. В общем, как с Д'Артаньяном, тут посмотрели плохо и там не приняли хорошо. Ольга Бузова. Серьезно, полагаясь о светской дамы, девушка думает, что она талантлива, всесторонне образована, многогранна и очень глубока. И действительно, нет числа проектов, в которых Бузова попробовал себя в том или ином качестве. Песни, пляски, ведение шоу, ресторанный бизнес. На каждом из этих поприщ красотка показала, что бабки рубить умеет и делать хайп тоже. А также умела сочетать эти оба качества. Ведь в сути своей популярность Бузовой строится отнюдь не в области ее творческих талантов. А совсем наоборот, популярность которой стоит лишь устремиться к закату, тотчас набирает обороты. Стоит девице организовать новую провокацию. А людям только того и надо – дешевого скандала. Ксения Собчак по части хайпа дочку первого петербургского городначальника современной России соратника Владимира Путина учить не нужно ничему, ту же Бузову за пояс заткнет. Регулярно бывает в светских хрониках в качестве фигурантки громких скандалов. Ксения, в отличие от своих жертв из Дома-2 и прочих современных звезд, на практике очень трудоспособная и весьма интеллектуальная, да вдобавок имеет отличное образование. Вот только пользуется этими инструментами Ксения весьма избирательна. Она эрудирована, подкована в различных вопросах, остроязычна и не лезет за словом в карман. А ее материалы в СМИ и видеоролики всегда на грани скандала. Это понятно, хотя самоутверждение за счет слабоумных собеседников не добавляет Ксении шарма и привлекательности. Дошло до того, что на фоне известного скопинского маньяка, Ксения, взявшая у него пару интервью, показалась беспринципным чудовищем. Правда, злые языки с удачей, что на деле девушка ведет соперничество вовсе не с ними, а с спокойным отцом с авторитетом и поступками которыми девица тягаться не выходит. Калибр не тот. Иосиф Пригожин. Омерзительный характер повадки супруга певицы Валерии сделали его легенды не только в мире шоу-биза, но и за его пределами. По факту легенды – ничто иное, как чистая правда. Да и сам Пригожин не тратит сил, чтобы опровергнуть правдивость и доказать обратно. Почему? Да просто шоу-бизнес для него – сложнейший труд с родника торге. А к торжанину можно все подряд. Алена Водонаева. Этот красотка тоже не стесняется в выражениях, рассыпаясь на своем жизненном пути различными оскорблениями и обесценной лексикой. Обычно все ее дивертисменты адресованы не коллегам по сцене, а простым людям, в том числе и персональным фанатам. Некоторые идеи, впрочем, не лишены здравого смысла. Взять хотя бы предложение ограничить бедняков в праве рожать детей. Не секрет, что прослойка индивидов, рожающих только ради выплат и материнского капитала, существует. Возможно, запретить им плодить новых несчастных детей был бы мерой гуманной. Но стилистика подачи тот факт, что помимо откровенных человеческих отбросов алкоголиков и наркоманов, она явно говорила в том числе и просто о по-московски состоятельных людях, вызвал бурю общественного возмущения и волну астракизма. Простой народец и интернет-публика воистину возненавидели недалекую диву. Елена Военга. Русская звезда шансона из народа со своими идущими из глубин души хитами очень быстро стала звездой. Однако, насытившись ее песнями, люди стали слушать и то, что доносится из ее рта между концертами. Говорит Лена, что думает, хотя создается впечатление, что предварительными размышлениями себя не затрудняет. Ты да к чему? Иногда они глупые, да нельзя прямолинейные высказывания бывают злободневные и актуальны. При этом следует отметить, что конфликты военга предпочитают вести против собратьев и сестер по цеху, от Собчак до Балахова, а зрителям на Орехе от нее почти никогда не достается. Андрей Разиен Мастер хитрых схем и комбинаций эпохи первоначального накопления капитала и продюсер первого бойсбенда страны Советов из Ставропольского края. Известен не только цинизмом предпринимателя, но и резкостью вообще не с публикой, и а журналистами. Анастасия Волочкова. Настя Волочкова ничем не выдает в своем облике и повадках представительницу одного из наиболее престижных и благородных танцевальных искусств. Все чаще она ведет себя как представительница первой, древнейшей, той, что появилась еще до журналистики. Скандалы, интриги, отвратительные, вызывающие выходки, поход в Питерскую Единую Россию и скандальный с непристойными подробностями и жеманными секретиками выход оттуда. Послушав все это, понимаешь, вывели ее из профессии вовсе не из-за того, что раскобанела, а потому что невыносимо. Никита Джигурдан! должен был венчать любой список или открывать его. В любом случае нормальный, и залюбить по-русски на практике, далеко не такой нормальный, каким хотел казаться. Актерские таланты им давно ушли в прошлое. Все судачи только о многочисленных скандалах, бесстыдных, беспардонных и хамских, а также о самопальных порнороликах с участием собственной супруги. Кажется, что в ненависти оппонентов и хейтеров Жигурда черпает силу, но есть в этом эмпиризме обратная сторона. Чем больше кормишь тролля, тем он толще. РУСПРО специально для сайта lifejournal.com Автор публикации с Марс. Нет предела ЧСВ. 10 звезд, которые зря считают себя талантливым. Это не так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч.